Калинка, калинка моя, Саду ягоду, малинка, малинка моя. Крага душа, духу Калинка, калинка моя, в саду ягоду, малинка, малинка моя, Калинка, Калинка, Калинка моя, в саду ягоду, малинка, малинка.